Здесь все меня переживет, все, даже ветхий скворешник, И этот воздух, воздух вешний, морской совершивший перелет. И голос вечности зовет с неодолимостью нездешний. И над цветущую черешни сияние легкий месяц льет. И кажется, такой нетрудный, белее в чаще изумрудной дорога, Не скажу куда, там меж стволов еще светлее, И все похоже на аллею у царско-сельского пруда.